Евсевиевград. Том мы поехали в Софию. Был в София. Очень большая благословенная церковь. Ногу гулямом благословенная церковь. Очень мощные проповедники там. Ногу мощные проповедницы там. И, и очень мощные прославители. И прославители. Мы сегодня с Любой Владимировной даже немножко успели по этой теме говорить. тема. Наш хормистер считает, что цыгане рождаются уже с музыкой. И что цыгане с рождения с И потом мы поехали в Благоевград. И после в Благоевград. И потом поехали в Петрич. В Петрич после. В общей сложности мы, ну, лично я преодолел более 2000 километров, 2200 километров и преодолел. Минах я преодолел. Поэтому немножко я, конечно, подустал. Сам из Мурен. Но я доволен. Но сам много доволен. И вот мол молились сейчас за детей. Молих за и я молился о том, чтобы. Ну думаю, а за что молиться, Господи? Если за как вода чтобы наши дети не знали. Что такое взять оружие в свои руки? не знают, в Не знали, что значит скрываться в бомбоубежищах. не как что. Иногда наши молитвы такие бывают иллюзорные. Но Я думаю, что мы сейчас живем в такое время. И живем Когда никто и ни от чего Не застрахован. Не, не может быть от Завтра мы с вами можем оказаться точно в такой же ситуации. И, и, и Бог направил мое сердце молиться за то. Чтобы наши детки <говор> они знали Господа да знает Господ, живого Бога живе Бог. самого раннего возраста насколько вот это рано это возраст Колко, как -то, как то вы знаете я был в Благоевграде и там на прославление во время прославления вышел маленький ребенок и по хваления, то мал наверное кто-то видел у меня на странице может быть в моей он взял барабан и начал барабанить то взял и Четыре-пять лет, не больше. и на четыре-пять И он стучал как профессиональный барабанщик. И то и сверил, что профессионален барабанист. Я тоже предположил, что он родился, скорее всего, с барабаном. Я предположил, что то и сверудил такая с барабанитой. Что стучал он? Зачастую такая играл. Ну не хуже того барабанчика, который сидел, я на взрослый Не положу другие барабанисты, кто по возрасту. Что я, что я пережил, сидя с этим мальчиком маленьким. И при приживях. Когда <губит> <губит> Мальчик знает, что такое Божье помазание. <губит> Я пережил, что он, он в помазание играет. И Играл он, наверное, что-то около часа. час. <губит> <губит> вот такой вот мальчик. Только мучей потому что он был в помазании. За что-то то и бил в помазании. С такими светящимися глазами. Со, со С улыбкой на устах. Со, со вот так вот без остановки. Без пирну. Я такая сидел, сидел, играл. И для меня это был показатель. Ну, значит, можно. Че може. Можно и на, на служении просидеть. Можешь на служении туда, да? туда просидишь всю эту службу. Когда да. есть помазание. Куда ты помазание. Когда нет помазания, это скучно. Когда нет помазания, твое это скучно. Правда истина вот 30 лет в боге до тригу самого в Бога. я бы не хотел быть в такой церкви где люди собираются потому что надо собираться когда это собирают за что-то вот надо пойти на служение надо посидеть послушать и потом уйти и забыть и, после заниматься и продолжать заниматься своей суетой. Вот такие церкви они никому не нужны такие вот церкви не Богу, ни то на Бог. Ни человеком. Ни то на, на хоратым. Я хочу сказать, дети вот это прекрасно чувствуют. И вот много Ребенка невозможно обмануть. не может Я тоже иногда вот замечаю, что Злата выходит танцевать, когда есть сильное присутствие. И я за Злата присутствие. Не можем Уже на месте начинает танцевать. Я выйдя на место Иисус Христос говорит: не запрещайте детям приходить. Иисус Дети рвутся в то место, где есть Бог. Потому что они чувствуют святое помазание. Слава Богу, правда? Слава на Бог. В разных городах меня спрашивали про ситуацию на Украине я говорил о том, что была у меня встреча, мы в прошлый раз говорили, да, с Натальей Осиповой успел я немножко на эту тему поговорить. В различные городовеса мы питались за ситуацию в Украине и казвах, че говорих со то там. Просто в воскресенье я проповедовал, за кого воюют ангелы. И меня вот эта проповедовала, за кого воюют ангелы. За что воюют ангелы? За какого? Вокруг кого ополчаются ангелы? Кому в кого се Что Библия говорит? библия Ангелы Господни ополчаются вокруг боящихся Его. А ангелы на около того же, то и, и воюют они не за какую-то конкретную, те конкретную территорию. Они воюют за человеческую душу. Ты вот когда ребенок знает Бога. И знает, чью имя призывать. И знает он в лучшей позиции находится. Потому что написано всякий призываше имя Господня. Господь? Спасется. И вот Наталья подходила ко мне в прошлом служении. И Наталья хотел я хотела сегодня пригласить. Она с города Одесса. И она поделилась очень сильным видением, которое лично меня впечатлила И я вас поделила много сил, уваженной коей, этого меня впечатлило. Я вот по этим городам ездила и рассказывала вот это. Я спутывала в городах, это было Болгария и рассказывала кто вам. Приветствую Наталью Осипову. Никогда я не приветствовала Добрый ранок, мы из Украины. Доброе утро, не несмотря Украину. Сейчас это модная очень фраза, и это модная хорошая модная фраза. фраза. Есть еще одна фраза, которую мы просто не употребляем, и как верующие. Фразу, Вы все ее знаете, я да, про русский корабль. Это очень плохая фраза. Про русский и... корабль. А, у нас много друзей наших много приятели, христиан которые сейчас стали уже выставлять в фейсбуке, започли, в инстаграм что хватит этой хулы хватит повторять хула. те слова да, которые повторяют этот мир повторяет. нужно как можно а, больше писать <годно> <годно> <годно> <годно> <Я тогда. годно> как можно <годно> писать о славе Божьей как и о делах допишем, Божьих на Бога. и задевать на Бог Потому что Бог реально продолжает свою работу и очень сильно и много свидетельств продолжает приходить. Бог продолжал свою работу и получал множество свидетельств. И я сейчас э, прочитаю то, что я поделилась с вашим пастырем э, Словом от Господа Я И его прочитаю, чтобы как бы, правильно его донести И, И параллельно с этим словом э, У меня была тоже, когда молитва Я видела это И видение, видях видение Поэтому я понимаю, что это реально от Бога слово твоего, твоего слова, от Бог. Уважаемые братья служителя Скрипи, братья, Потому что служители. прежде всего было слово касалось служителей, слово, служителей. Передам Слово от Господа. И слово на в видении было показано две чаши для молитв перед Господом. -то две за пред Господ. чаша, за в чаша за мир в Украине. И она уже переполнена. Весь мир Переп... молится с нами. И целая святая молится нас. То есть за мир Украины молятся как верующие, так и неверующие. За миривал Украины молят такая, как ты вервышьте, то и невервышьте. Все мы знаем прекрасную поговорку: "Як тривога, то до да Бога". И знаем поговорка, пословица, че акуйма мать тривога, то гава субраштами ком Бог". Но есть еще одна чаша. Не мало, что одна чаша. Покаяние и смирение. Чья связана с покаянием и смирением? И она еще пустая. Чья, что пустая? бог допустил эту войну не для того чтобы сократить население украины бог допустил, не езда, да сократи население Украина, и разрушить ее города, и да разруши, да разруши города в этой. но для покаяния и смирения но за поко... за покаяние и, смирение. и тут не только народа украины не за, а, украинский народ. поэтому просьба того, и мамуба, призываем церковь к очищению. Да церковь к мы освещению, смирению, смирение, и покаянию, и, и вскоре наступит мир. После этого скоро, что наступит мир. И прежде всего, да вы поняли это слово касается служителей, то есть нас в преддичку вас волосы касаются служителей. А наша задача донести это слово вот как раз до вот неверующих людей, и задача да слово До тех, которые, э, которые сейчас в этих стесненных обстоятельствах. Но также и до тех, как пастор сказал, которые ходят в церковь, потому что ходят. И все что твое слово досподелим да с те, которые просто, просто ходят на церковь, за что то треба, и мое было видение параллельно вот с этим вот откровением. И моето видение заедно со откровение э, Во время молитвы я молилась э, и видела э, поток, большой поток людей. То есть что такое война? Это много погибших людей. По времени на молитвы ты видела голям гуля поток на хора. А война с э, связана с, э, с много смерт на хората. И люди попадают либо в ад, либо в рай. И хората попадает а, или в, в ад, или в, в рае. Война – это когда массово Война, гибнут люди и идут зачастую большинство в ад. Война – твай кугату хората… Много хора пучивают и гуляют о часу, те, кто утивают Потому что они не знают Бога, они не приняли спасение, и, естественно, у них жизнь закончилась и у них уже нет на это времени. И за что тут они не знают Бог? Не соприелись спасение, спасением, живота им такая свершила я видела вот этот большой темный поток, ну как, это, как вот мы знаем, да, открытые есть небеса, так было открытый туда, как раз в ад, вот в этот вот, в гиену, в котлован, то есть в то темное жаркое место тоже открыты ворота. И везде один гулям поток многутымен, и как-то видишь, поток на небеса, и имя, что такое поток в ад, какой-то многутымен, огнен. И во время молитвы Бог мне показал не молиться сейчас просто за спасение людей, а молиться за то, чтобы закрылись те ворота и чтобы остановить этот поток. И Бог мне сказал, что не за спасение этого а на тот же поток, который А закрыть мы как раз можем свидетельством, молитвой, действительно проповедовать, говорить людям, потому что... У нас и у них, у которых мы скажем, еще есть время. И те же врата можем даги затворим, даги заключим, какую проповядываем, свидетельствами нахор, такую служим с подельами Евангелие, то с другим хором. Те, которые уже э, в той очереди, мы им уже не поможем. И те, путок, не можем да им помогнем. Но наша задача как раз молиться, чтобы вот эта чаша молитвы и покаяния наполнялась и, конечно же, свидетельство. И мы можем до да, сим олим тазе чаша на молитвоте и покая покаяние туда синаплуво нашим свидетельством, нашим наше словом свидетельство, наше, наше слово. мы будем э, вырывать как бы, да, людей из слаб дьявола, то есть он-то имеет на них право, но наша задача как раз останавливать вот это все. Дьявол има право на тези хора, но наша задача да и да тези хора и, в принципе, когда мы так начали молиться, останавливать действия дьявола, останавливать его как раз вот власть, забирать людей, то э, по многим городам затихло. То есть вот это вот начало успокаиваться во многих городах. Когда мы тогда символим дьявола, да няма власти, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, да, Поэтому будем молиться и за покаяние спасибо. и свидетельствовать людям. За покаяние и до свидетельствования на хората. Спасибо. Благодаря. Спасибо. Ну, сегодня у нас проповедует пастор молодежного служения. Несколько Роман, прежде, Пастор Молодежного служения Роман.